Сухой направленный. <связ <Oooh> <связан> Давай, Ну, конечно. Так, это что? Три плюс. нет. Ну кто опять? Ты влюблен Субтитры сделал Thank you. Себе. Будешь, Я будешь, еще. будешь какая сила. Для хорошо, для лица, хорошо, Что в середину. Зеренина. Ну, не так. Свой контратушек, контратушек не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 Давай батар в угол. Каждый раз, что ли, собрал Ну, я же тренируюсь, думаю, он уже почаще попадал. Что там? Восемь Шаром. Шару. а чего бы нет? Ну я говорю, что в общем-то с черного. Ну ладно. Ютуб. Если сейчас у меня сто... 2015 года... and you, Thank you. Yeah, we uh stay How about Thank you. Давай еще в чего-то столкну. Okay, switch the 15, уже. 15 в все играют. Шестнадцать. Шестнадцать. А, ну, почему? чужой почему? А, почему? а, почему за свою, Своим ты управляешь, за чужой-то все. Он должен, должен контролировать тогда. Спасибо. Так, сколько еще было? 18 у меня стало. 12.